Дисконт – 30%. Экономия – 4 миллиона 800 тысяч рублей. Отличное вложение в столице, которое никогда не будет падать в цене. Второй объект – квартира площадью 65 квадратных метров в городе Самара. Рыночная цена – 4 миллиона 700 тысяч рублей. Цена покупки – 3 миллиона 525 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 1 миллион 175 тысяч рублей. Хороший вариант для покупки большой семьей. Наш третий лот на сегодня. Квартира площадью 40 квадратных метров город Геленджик. Рыночная цена 2,5 миллиона рублей. Цена покупки 1 миллион 750 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 750 тысяч рублей. Отличный бюджетный вариант для небольшой семьи, хороший вариант для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Объект под номером 4. Склад. 35 квадратных метров, город Москва. Рыночная цена 5,5 миллионов рублей. Цена покупки 3 миллиона 300 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 2 миллиона 200 тысяч рублей. Все подробности по складу уточните в комментариях под этим видео. И замыкает наш ТОП квартиры площадью 35 квадратных метров город Калуга. Рыночная цена 4 миллиона 750 тысяч рублей. Цена покупки 2 миллиона 850 тысяч рублей. Дисконт 40%, экономия 1 миллион 900 тысяч рублей. Выгодное вложение в жилую недвижимость с большой скидкой. Если вас заинтересовал какой-то из объектов или у вас есть вопросы о покупке имущества на торгах, пишите нам в комментариях под этим видео. Если хотите больше полезной информации о торгах, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!